можете может, со сколько угодно спорить, но я не откажусь от этого. Открываю обед на сеть. Я просто что-нибудь костюм зачитал. Войдешься. В чем. И когда обишие киперинтори трубку. Ну что с вижу, пока что наконец-то. Блин, Гикине. Все-таки дрянь ему телефон не хотят нормально обслуживать. Ой, что значит плохие компьютеры в наш пек. Перезайду. Да. Сейчас, наверное, залезу. ням ням нам, нам, ням Какой он дрянь. Таким кинул этот, такой важный момент. Так, больше будешь залезть или... Закипелем тарелетрук? Нет, я же сказала. Окей, это рубили. Нет, Ваня! Почему? Не надо пока рубить дерево. Потому что мне это не надо. А ты что делала? Нет. У меня есть четыре, Я сказала, нет. Бань. Ну ты. Ну, ты на три вас и. Он, да. Okay. Отлично. Итак, ну тут в данный момент я решаю взять одну вещь. И что я беру? Я беру кирку деревянную. Опс, а вот я было выключить режим. А, Виж, мне Я такой вот молодец, сейчас я пойду еще в себе деревню рубить, после того, как уже залезла куда-то. Все не на всех плевать, не должна быть только зависима от своего мнения. А, у нас будут вопросы, которые мы будем задавать в конце каждого выпуска. Задавать их буду лично я. Mm -hmm. Внимание, Просто чипсы, очивки все вообще могу сделать, а очивок. Очивки делаешь. De una parte y я хочу, чтобы у меня не осталось деревья были только нормальные вещи. То бишь доски. Переберу 4 из них. Ух ты, скажите вы, верстак. Итак. Будем творить, пиплы. Будем творить, битлы Видно на да? Конечно. Приду и <гвы> вот мы остались с вами одни. Сегодня вопрос дня придумывала я, так что готовьтесь к тому, что он будет несколько экстраординарным и необычным. Следующее наше видео по праздням будет к Флэд. И поэтому все будет очень интересно. Флэду нашему дорогому 13. Мне 14. Поздравляю. Мне 20 лет. Думай, да. А, да, точно. В общем, это. Самой тебе 12 лет да, выдумала больше Не знаю, вообще я просто Он ты, просто ты пытается... Ну ты как Тебя будешь жить, да? Чего? Посмотрите вот на меня, посмотрите какой клав... он славный скид для девочек С учетом того, что я сбежала от него, конечно, так он не ну, очень Да, и где же я? Привет. А я тебя зарублю сейчас. Это не надо. Пацаны, э, это не вопрос дня, просто вопрос. Вы можете мне дать ответ в комментариях или написать нам на почту, которую вы увидите совсем скоро. В общем, вопрос таков. Э, можем ли мы ругаться, понятное дело матом, э, в наших летсплеях и прочем? Ваши ответы присылайте та, куда я вам покажу. То бишь, сейчас появится в экране ссылка на нашу почту, на мою, на нашу почту, где вы спокойненько сможете э, ну, сказать, присылать ответы на наши вопросы дня и просто вопросы. Также вы можете снимать видео, э, где вы говорите «Let's play, как и Слэд. Ну где ты? В, в пещере? Да. Но в другой. Ах, как, а... да? как ты думаешь, поменять мне не режим на, в принципе, мирный, но не совсем мирный. Моряк. А да. Сначала я Мир. сделаю важную вещь. Никто. Да. не знает об этом. Да. И вот, и здесь, и... Никто и никогда я сказала. И я сказала, никто и никогда, в том числе мои а зрители. Же да? Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Девять. Готовимся к смене режима. Потратим некоторую часть железа на обундирование. Да не надо сначала надо сделать кирку хотя бы. Вдруг эти у меня нет, но мать, у нас, Тут... нас железо не будет. У меня есть железо, у меня девять штук осталось. Сложность легкая поставлена. Да, легкая. И если я буду сейчас бродить, то скорее всего. Не так на играю. Нет. Да. Теперь я поменяла, теперь у нас обоих будет легкая. Раньше была мирная. Сейчас скажу. Вань, а учитывай то, которое я потратила. Нет. Я зависла. Сейчас вернусь. Нет, ну, прям о жалете. Жаленную, чтобы копать сразу же. Так, что ты куда-то не туда пошла? Ладно. Много. Ну, мы возвращаемся к вам снова и снова. А сказать, Сейчас я открою мир сети, этому мелкому нитравливому существу, который mm -hmm. посмело назвать себя великим Флэдом. Флэд, да, я Флэд! Скинь, какую у ложки почти. Откуда как? у тебя железная броня? Я уже сказала! Я потратила половину железа! Подождите в комментариях, что она читает. не смейте это выписать. Да, Вы вот же позорите, будете мое чистое имя, это же неправда. Да где я? Где я? Где все мои вещи? Твоих вещей там нет? Где они? Есть вещи зверя. А, я забыл. Хотя и твои и звери не были вещи. Блин, я же не, нет, я не, не про... хочу остаться с этим схилом головоложки. Почети ну ладно, пускай пациент выходит, заходит, а я пока да. с вами в тайне побеседую. Надо только это когда не узнать, потому что сейчас уйдет в другую комнату, устанавливает свой пароль. Да? да. Ты! Ладно. Я никогда не узнал о том, какой вопрос, но сегодня задам вам я. За, в следующий раз вопрос этот будет задавать, не, будет задавать даже не я. А, наш дорогой и многоуважаемый Петрила. Наш нас дорогой и многоуважаемый Флэд Ух ты, мой гад. Ух ты, как мало забирает жизнь. Где выход? Ладно, пацан, тебе конец. А-а-а! Какой ка Пошёл, пошёл-то пошёл, я отсюда. Привет, я пришёл, да. Ты уже золотая? Нет, Что? я... Стоп, не где? Когда? Какой милаха? Как, как ты сюда припала? Попала? Я телепортировала. Железку, ты еще жопы трясу! А значит нет. Трясу, видишь? Значит голубой трясу, видишь, значит нет. Где ты? А, я тридца уже пенником, Маш, Маш, Маш, Маш, дай пожалуйста. Надеюсь. Надеюсь. Не, не, не. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай. Дай, увидишь? Блин, мне только... Дай. не, Дай. Дай. Так что нельзя. Сейчас, по секундочку, подождите меня. А, я хочу... Я в очереди садиться на третий. меня, она потом... Я в тебе был. Пока, пацан, ты мне надоел. <laughs> я пойду искать себе новую. Вау, тут все каменное. Где? И яблоки на дороге валяются. Где, блин? где я только что была до этого. Блин, уже ночью она за полцомала. И я пошла в окопываю а. тебе домик передать нож. Блин. И хуйка злит. А я тут буду типа буду сейчас здесь копать, да? Да, будешь искать себе там то место, где Я Даже вон тебе и здесь. И здесь. Нет. Слезы. Мое. Да, <сум> я не могу, я не ничего не копаю. А у меня каменный кирка. Маня давай сейчас тебе дам лопатку. Я, и что? Подожди. Я могу взять в деревню допустить. 5, 2, 3, 8, 5, 9, 8, 5, 9, 3, 8, 9. 8, 9, 8, 9... Но, если хотите, я в описании могу оставить. В следующем описании могу оставить а, свой номер телефона. Да, На вы будете всем всем заряхать, он будет с вами говорить. Я не сделал домашку, потому что мне позвонил мой фэн! Прости, маму, если я тоже не мотать ты где Блин, вообще? это популярен. Держи. Чёрт. Я не говорю. Да, да. Я, я вступаю в наш новый мир. Так, хрень, надо будет ударить. Итак, я, кажется, в том же месте, откуда вчера вышла. Сейчас открою мир для сети. Для начала изначитожу все. Ух, блин. Ну, давай. Интересно, что будет, если он прикнется ко мне, сюда. Показки ли ты? Ты куда упала? Ты что, туда упала? Можно и так сказать. Как Ай! Ты зависишь, ты просто и умер. Ты застрелен скелетом. Ой, я же резко нашла еще. Я тут еще нашла, а где я вообще, Маша? Ну, я перезайду, короче. А я до водички дошла обратно. А где все мои вещи? А ты что думал, они у тебя останутся? Наивные. Наивное отверстие. Что, у меня твои вещи, ура! Пока сюда пока я, блин, это... Пацан. Ой, Я вчера готовила на... мне сама себе карту, только не мою мере, конечно, у этого. Ты пьешь на тебя? Да, мне, я пью себе. Да, блин, что ты лагаю? У тебя ни одной вещи нет, Вань? Да. Ладно, да сейчас ты пошла. Вот я с самого дерева, у меня не появилась. Чего за все? Не знаю. Ну скажите, скажите, какой скин будет, который я показывала вам? Вот, который и... с, с этим, с этим, ну... Ну ты что, ты где, вот который... Вань, там? ты вот там завис, Я сейчас вставлю. Где? Я тебя вижу. Да? Молодец. О, этот ужасный лак Майнкрафта. И где я вообще нахожусь? Спасите меня! гад, oh это ужасно. Не, едут так. А, блин. Блин. Я просто гений Майнкрафта. Я так, только я могу так снимать. Да, именно так. Так ужасно. Ладно, скоро мы заканчиваем нашу первую серию. Первую? Вторую. Первую. Именно поэтому, первую? первую. первую. первую. именно поэтому совсем скоро вы услышите Чего мой нашу? вопрос. Выведем-ка отсюда. <свист> Главное тебе не забыти это место. А вот тебе его Что мне такого сделать?! Что бы <свист> meal место не <для> было~~~ уруу <свист> говоря. <сквист> будет худшая игра в мире, наверное, потому что тут все полностью будет почти на читах от меня. Ну и так, вопрос дня. Будет наверное, достаточно, наверное, личным для кого-то. Для кого-то, соответственно, нет. <связывается> Вань, ну как тебе? Давай тебя, я Петя, давай, чтобы стрелять, бегить Вань, как тебе творение природы. Петя, а ты давай, Ты Ваня, смотри, что там есть. Ваня! Смотри, что там есть. Что ты сделала. Нет, как это я сделала? Я с вами этот... Надо пожрать. ай а ля ля ля ля, -ля. ай -ля, ля ля ля ля ля Почему яблоко не восстанавливает мне жизнь? Ну вот полочь а не яблоко. Я совсем забыла... Подожди, мы находим и выходим. Ты где? Я думал, ты там стоишь, где я только что умерла. Я не могу Ладно, пофиг. Я не могу Отлично. Я возьму еще другие этого выброси броню значит сделаю себя алмазную тебе сейчас дам немножко брони конечно я добрая как я выберу одевайся интересно М -м, я прикрыла самые сокровенные местечки стой на месте я тебе сейчас броню дам ничего ничего не делал я просто сломал, я нормально мы играть моя игра. Баня, иди сюда Да. лови может еще какой -то... может пожалуйста что ты не берешь краситель дай? нет да выйди, ты меня все забираешь что-нибудь не нет, я забираю что он на не взял? придурка? Нет, я тебе дам, дам краситель, но он будет не черный. А кто красить может? Шерсть красит? Нет, Они находятся, они находятся, где, Тут нету. Там есть. А, а, вот красители. Сейчас я тебе дам краситель один. Иди сюда, Вань. Да ладно, краситель. Вот и выглядеть как тьму. Тьму таракань какая-то.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 Ой, там крипер. Порох! Тут должен быть порох! Дрянь, дайте мне порох! Ладно, пофиг. Я сомневаюсь, что очень многие пиплы, которые снимают флэшплей, прошли игру совершенно честно, и поэтому мы не будем особенным исключением. Точнее, он-то будет отключением? <свист> Охуенно, правда, пацаны! Двойные рук мошеческих Я просто саду, саду, саду, саду, блин! Хочу Простите, мазохист? я хотела выжить, но не смогла! Я не Я не умирала! О, туда один склад, но здесь дерево. Ух! Но здесь дерево. Я умерла просто. Нет, Эт, нет, это все, нет. Да, бувы. Так иногда бывает. Ну, да, куда? аю? А чувачки, пацаны. Да. Я сад, не хочу произвести патри... серию убийств. Давайте я буду скелетиком Без мне стреляться Брянь мелкая Ребятки ставьте лайк Палец вверх И любите нас Бесконечно-бесконечно <смех> Блин, хрень какая-то несу, ладно. Ребят, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал на ютубе. Эм, и тогда вы будете первыми узнавать о наших новостях, о наших видео новых видеообзорах на разные игры, наших влогах и прочее. Песня была сочинена нами самими в... В студии одной. <смех> Это просто хрень какая-то. Но без разницы. И думаю, вам должно было понравиться. А я пока возьму кроватку. Так, что хотел еще? себе домик где поставлю кроватку и буду жить долго? Не нет я сейчас не собиралась только что два овечу. что это за хрень вань Да, yeah. не no,